Ай, обожаю свою работу И вот, а, кот был прав Мой главный э, совет в данном плане Лучше этого не использовать, но однако, если друг, но ну, вот я и поеду Пельмешки, пельмешки Берем просто марихуану и вот и все Здравствуйте, уважаемые Ну что ж, и до нее дошли руки алкоблогера теперь крепкая настойка. Три старика. Я давно не думал. Я ждал подходящего момента. И все совпало как-то так, что сейчас именно в этот момент так решили звезды. Самое время ей быть на обзоре. Ребята, я ее охладил. Ребята, я ее поморозил. Ну, давайте-ка мы первым делом, как мы любим, прожмете лайк. Авансик, в конце, если что, уберете. Естественно, естественно, проверите, подписаны ли вы. Там еще колокольчик есть, чтобы приходили уведомления о новых видео. Говорят, у многих почему-то иногда слетает. Будьте активны, пишите комментарии. Ну а за репост отдельный респект. Поделиться, есть такая стрелочка. Не забываем. Это все стандартные вещи. Ну, уж опытные зрители, да? Подписались. Лайк, like. другие соцсети перешли, они в описании, ну, а мы начнем ее изучать, очень интересно. А, -а, -а очень интересная тема. Очень интересная, охладил, прям поморозил. Форма как, такой вытянутой большой фляги, да, вот такая вот немного рифлености, то есть вот слово три, три старика, слово так вот рифленое, здесь какой-то небольшой узор.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 40% объем крепость 500 мл объем влажнейший вот. купаж на основе коньяка настоя листьев груши а вера и яблони розмарин око биттер богатство вкуса и аромата оригинальная рецептура современные технологии three old men продукт оф россии мастер купажа Оценная ну, а ценная марка присутствует Перейдем к мелкому шрифту. Он действительно здесь вот прям мелкий. Но мое зрение позволяет. Что ж, не у всех, но как будто. А, поехали. Состав. Водопидевая исправлена. Спитуки новый рекипированный из пищевого сырья. Верновой кнукс. Миноматериал, коньяк. Настой спиртованный, вести яблон и груш натуральный. Рома тератор манилин. И все. Итак, проездной родлица в России. Местонахождение. О, Сордис... Адрес производства: Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Педасенька, дом 47. Отдельно старое нежилое здание. Литера И. Содержание для здоровья не превышает норму вредных веществ, да. Ну и практически стандартное для крепкого алкоголя: 220, 220 килокалорий энергии. Срок годности не ограничен. Ну что ж. Давайте пробовать э, вскрывать. О, прокручивается. Но хуеть теперь. Вот это уже не есть хорошо. О, как. Пробка вместе с э, фольгой снялась. С этой вот частью плотный, фольгированной. Вот такой вот у нас прикол. Не знаю, так запланировано или нет, но вообще вроде когда. Здесь есть надрыв. То есть должно было сняться отдельно, но... Не знаю, говорит ли это о качестве и не знаю, по ходу. походу. напишите в комментариях ваше мнение. Может быть это действительно дурной признак. Вот, вот, вот так должно быть. Пробка отдельная. Но часть отдельная. Итак, свет. Свет, свет, свет, свет. свет. Кон Коньячный. Темный, темно-коричневый. Давайте. Блин, интересно. Наверное, мысленно формулировать, э -э, а чтобы не формулировались, поедите все-таки для бон bon аппетиту. Это а что, жахнем? Так, давай жахнем, блядь. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ну и как всегда по традиции, дорогие друзья, прежде чем мнение сформируется внутри организма, давайте-ка мы с вами... Поговорим о том, что почему-то, почему-то сайт не указан. Мне что-то подсказывает, что нас наебал. Sordis.ru, сайт называется. Перейдите, посмотрите, он в описании. А я вам несколько выдержу оттуда самых интересных и Стоящих достойных внимания расскажу. Нижегородская область, ваше внимание, 1968 год э, старт э, строения производства, да, получается, в 1970-м завод начал э, уже выпускать продукцию. Два года строили строили и наконец построили. И в 1972 началось уже массовое производство алкоголя. Сайт интересен в первую очередь тем, что сразу же мы видим, что он на трех, на трех языках. Английский, русский, французский. мадам и месье, и все такое. Ребят, это прикольно, это интересно, видимо, как-то связано с тем, что помимо сармовских настоек, пять видов э, сладких э, у них еще есть э, линейка коньяков. Коньяк 3,5 прям вот с таким вот названием. И коньяк французский. французский стандарт тоже КВ 3 и 5 звезд. Три вида. Три вида коньяка. И три вида просто, грубо говоря, безымянного коньяка. И все. Кстати, очень интересный факт впервые, сколько вот не ходил по сайтам производителей, увидел на сайте видеофильм. Тоже, кстати, интересный видеофильм о заводе. Кстати.. Очень забавная, интересная и познавательная информация. Это как бы даже, наверное, прям вот, ну, лайк. Я думаю, лайк именно вот за эту опцию прям на сайте. Ну, помимо стандартных вакансий, там все такое. И не будем в этом углубляться, сами посмотрите, сами заинтересуетесь. Я вот что э, заинтересовало. И это ж э, все-таки мое личное сугубо мнение. Мне вот понравилось то, что можно записаться на экскурсию через сайт производителя на экскурсию на завод. Это очень Круто. О, чёрт, серьёзно? Да. Круто. Ну а теперь э, перейдем к ассортименту ООО СОРДИС, он же русское серебро. Ребята, быстро, коротенько и по фактам. В общем, пять видов сладких настоек, коньяки и водка. А вот здесь очень интересные названия, действительно не такие распространенные, как другие. Водка Сармовская. Пять видов. Вот Три Старика всего лишь один на вид. Русское Серебро. Водка и водка Золотая. Какие-то, ну, по мере для меня, дорогие, не, не особо известны. Новинка. Целая линейка э, новой продукции у них э, представлена. Джин Кампо Бэй. Обязательно доберемся и до него. Ребята, вот здесь вот э, Джин Уайт Лейс. Вашему вниманию на обзоре обязательно посмотрите. Другие джины от других ä, производителей тоже будут в описании. Под джином мы немножко походили. Ребята, собственно, три старика, горькие настойки, стойке. Пять видов. Пишите комментарии, что ролик начинается с такой-то минуты. Не благодари, как вы любите. Поехали. И занавес. Многоходовка. Точно так. Ну, теперь самое интересное, ребята, три старика. Коньячный цвет. Темный коньячный цвет. И аромат, аромат все таких бочек. Да, да, вот прямо вот из бутылки ощущаются и дубовые бочки, и ощущаются яблоки. Ну, груши так, приземленно, но чуть меньше, конечно, аромат. Вот. Ну, то ли корица, то ли кориандр. Я уже забыл. Есть же что-то такое. Блин, а сахарный коллектор, оказывается, есть. И сахарный сироп есть. А как я его так упустил-то? Все лгут. Так-так-так, сбрехал вначале, ребята, и есть. Если вы вдруг совершенно случайно не помните, но э, безглютеновой водки от э, производителя, от торговой марки Мехков, была большая разница, ролик вот здесь и в описании была большая разница, по спиртовому запаху из бутылки, и с рюмки. Проверим здесь. Одинаково. Одинаково, ярко, мягко, приятно. 40 градусов. Ну, наверное, все-таки чуть-чуть побледнее коньячка. Нужно Но, двигаться а, дальше. А я, пожалуй, все-таки насладюсь этим прекрасным ароматом, а еще и теперь вкусом. Сейчас сахнет! Сейчас сохнет! заходит довольно приятно было при заходе легкая такая жгучесть ну это ж 40 даже не 38 это это уже хорошо это уже приятно и это все таки требует запить ну правда вот большом объеме по пол стопки не обязательно там две трети тоже не обязательно ребят попробуем под сыр и под колбасную нарядочку. Какие-нибудь такие мясо. Потрясающий аромат. За вас, за нас, спецназ, Донбас, и... Сепзап, Кавказ. Пей. Кстати, на сайте также указан список фирменных магазинов. Разные города. Разные города. В основном, конечно же, Нижегородской области. Ну, переходите, смотрите. Неправильно правильно сидеть, Федор в бутерброд ешь. Ты им колбасой кверху а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. А ведь кот был прав. You're goddamn right. Кот был чертовски, мать его, прав. Здесь технология такая. Спирт обжигает первым делом э, нижнюю часть ротовой полости, куда попадает язык, а когда ты кладешь вот жирную полукопченую вот эту колбасу, она попадает на язык и убивает вот эту неправильную микрофлору, то есть сглаживает ожог. И дальше заходит быстрее и лучше. И уже не нужна запивка и все такое, и прям вот ну приятно. Короче, балансирует, балансирует.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 А вот здесь, э, дамы и господа, э, есть некий нюанс. Именно под э, салат по формации растамат э, такая обжигающая настойка, наверное, не лучший, к сожалению, вариант. Э, фишка в чем? Вколевая кислота содержится mm -hmm. в любом луке и в красном в большем количестве. Она э, также обжигает примерно так же. Причем даже здесь они, то, то, только лук, соль, перец и томаты. Боевое. и никакого чеснока, там такое. Вот. И уже, уже на обожженную алкоголем плоть попадает также раздражающий фактор, типа кислоты. И Вот это не лучший вариант. Возможно. И во многом во многом как-то могло бы быть трешовее, если бы по такому же рецепту был сделан салат, но с маслом. Может быть нет, но здесь майонез он тоже смягчает. Это, как бы, жирность, влажность и мой главный э, совет в данном плане. В не мешайте, не мешайте и не понижайте. Если даже и вы решились мешать, ну будьте готовы, будьте готовы к последствиям. Понижать нельзя. Повышать нельзя. После вина пить водочку, пить самогончик, более крепкие напитки нельзя. Совершенно разные структуры. Ребятушки, ну, пора бы это уже запомнить. Вам уже, да. к сожалению, чуть больше, чем э, тем молодым, которых я еще, к сожалению, пока не научил. Всегда думает, что он самый умный в комнате а, Да, я заметил Потому что в комнате всегда одни идиоты Вам покажу лайфхак Может быть, кто-то из вас его знает Может быть, и нет Берем просто марихуану И вот так вот обсыпаем пельмешки Пельмешки в данный момент они просто выглядят не очень э, для инстаграма, для инстасамок, хотя он и запрещен в России, но дело не в этом. Но дело не в этом, но дело не в этом, а в чем? Ребят, вот, ну, присыпать любое блюдо э, укропчиком, травушкой, э, свежей. Вот чего я это все веду, ребят. Завершаем э, наш э, обзорище. Аромат потрясающий. Цвет. Коньячный. Если брать как отдельный продукт... Хорошо. Ну, как бы прям хорошо. Мы вообще заебись, бля. 339 рублей в сети магазинов Магнит. Брал я эту бутылочку. А? Как вам? Неплохо. На вкус и цвет любителя нет. Зашло ли мне, зайдет ли вам... Ну, пробуйте, пишите свои комментарии, давайте вместе составим свое мнение. Рекомендую ли его, да. Отсылки к коньяку имеются, нотки яблока присутствует, груша чуть меньше, но это надо быть профессионалом, ну, за эти деньги это того стоит. Здесь 40, не 38, поэтому... Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, не забывайте поделиться, а если я где-то что-то где-то что-то не так, ну пишите комментарии, а же с вами обязательно увидимся, спишемся, я все читаю. Самый прикольный будет и э, плен. Обожаю свою работу, лучшая работа на земле. Пока. Ну вот и все. Я обожаю людей, которые, блядь, продаются на манипуляции. Как его на самом деле. Но это уже совершенно другая история. Мягкий. Все трудится. Там уже выделяют квадрат.